Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Дмитрий Куликов. Сегодня продолжу рассказывать о крутых фишках хостинга BeGET. Итак, начнем. Первая фишка. Кроме виртуального хостинга на сайте есть еще VIP-хостинг. VIP-хостинг подразумевает значительно больше нагрузки на сайт, чем на просто виртуальном хостинге. Причем при возрастании значительной нагрузки Допустим, увеличение места, количество сайтов, количество ФТП-аккаунтов. Стоимость еще вполне получается адекватная и не сильно большая. Тем более, вся техподдержка остается именно самого хостинга. Значительно упрощает содержание средних небольших интернет-магазинов, может быть даже некоторых больших интернет-магазинов. Возможно их размещать именно на вип-хостинге, потому что на виртуальном хостинге на такие проекты нагрузки не хватает и приходится арендовать сервер. Аренда серверов стоит уже значительно дороже, пожалуйста, 9800 рублей в месяц. Вип-хостинг 2300 рублей в месяц. Пока у вас обороты еще не слишком большие, вполне достаточно будет более легкого, виртуального вип-хостинга. Перенос сайта. Перенос сайта специалисты хостинга делают бесплатно. Допустим, есть у вас где-то сайт на каком-то хостинге, и вы решили перейти на хостинг Get. Пожалуйста, обращайтесь в службу техподдержки, и вам в течение суток перенесут сайт, и все будет прекрасно уже работать. Все это бесплатно, абсолютно бесплатно. Если вы собирали сайт, допустим, дома на компьютере, также можете передать свои файлы специалистам, они установят ваш сайт на хостинг. Круглосуточная техподдержка. Это же тоже замечательно. То есть прямо, когда вам возник вопрос, обращайтесь в течение, ну, даже не 5 минут, в течение часа вам гарантированно уже специалисты ответят и помогут. Это очень здорово. Автоматическая установка 7 с Система управления контентом. То есть все основные системы управления контентом или движки, уже предустановлены на хостинге нужно всего лишь выбрать более 30 движков здесь нужно выбрать то что вам требуется берете wordpress, Bittrex, Joomla opencar для магазинов ну или что то еще Амира и буквально одним щелчком устанавливаете на свой сайт движок это очень здорово хотя это конечно сейчас много где применяется. Ну, как на удивление, этого много где еще и нету. Очень неудобно. А это, это большой плюс. Управление услугами. Это фишка очень интересная. Управление услугами. Такого удобного управления услугами вообще практически очень мало мест, где можно делать. Какое управление меняет тариф, пропорции только той, которая нам нужна. И, допустим, мы находимся на тарифе старт. У нас 5 сайтов, все заполнено. 5 разрешенных, 5 есть. Из управления услугами мы добавляем 1 сайт. Все, пожалуйста. У нас уже не 5, у нас уже 6 сайтов. Можем 7, 8 поставить. Можем перейти на другой тариф можно перейти на VIP хостинг и также в обратном так вот такого плавного управления услугами практически очень сложно где-то найти причем это можно запустили в рекламную кампанию пошло много посетить возросла нагрузка увеличили ее две-три недели у вас кампания кампании идет потом вы решили остановить остановили Уба... Уменьшили нагрузку. Все. Нагрузку уменьшили. Стоимость соответственно у вас сразу падает. Уменьшается. Дальше. Повышение безопасности сайтов. Повышение безопасности сайтов. Каждый сайт находится отдельно. Это я говорил в предыдущем видео. А здесь еще у нас возможно двухфакторная авторизация. подключить ведь можем авторизироваться, кроме пароля, еще и по смс. Или авторизация по email бесплатно. То есть никто уже не может случайно попасть ваш, на ваш хостинг. Потому что без пароля, который будет приходить на смс или на email, все остальные манипуляции с, с паролями бесплатные, ой, бес, бесполезные, я хотел сказать. Ну что еще я хотел сказать подарки при получении платных CMS. То есть если вы покупаете CMS платные, таких как Амира, Битрикс, Netcaps, Юмик МС, вам, пожалуйста, идут подарки год по тарифу Мега, год хостинга бесплатно по тарифу Сити, год, допустим, по тарифу. Это тоже плюс, если вы хотите использовать платную СМС. Это плюс для того, чтобы переходить именно на бюджет. Удобная форма оплата. То есть оплачивать можно хоть Яндекс деньгами. Можно оплачивать веб можно с карточки переводить денег, деньги. То есть за все услуги оплатить проблем никаких нету. И партнерская программа. Партнерская программа очень и очень интересная. Можно сразу сказать, партнерская программа такая, что в течение всего времени партнеры получают до 40% от всех оплат привлеченных пользователей. То есть привлекли вы кого-то, кто-то зарегистрировался, начал плачивать деньги и вам 40% этих денег идет. И Также я получаю 40% с ваших регистраций, я не хочу ничего от вас скрывать, действительно так и есть. В подарок, если вы напишете, что зарегистрировались по моей партнерской ссылке, напишите логин, по которому зарегистрировались, я в подарок вам предлагаю какой-то продукт по стоимости, не менее стоимости хостинга. Вашей оплаченной. Что в подарке может в подарке может быть? В подарке может быть какой-то обучающий курс по тематике, которая вам интересно Но стоимости ниже, а даже скорее всего выше будет, чем стоимость хостинга годовая. Могу подарить ватный, хороший шаблон для 7 для, допустим, для Wordpress, OpenCard или какую-то инфографику могу подарить, если вы будете делать сайты. Тоже также на эту сумму. Все. На сегодня достаточно. До свидания. Всего вам доброго. Удачи. До встречи в следующих видео.